12 декабря в Кыргызстане отмечают День национальной литературы. Сегодня в здании Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Байлинова состоялось мероприятие, приуроченное к этому дню. Около тысячи детей из разных школ и жилмассивов читали произведения Чингиза Айтматова, сыграли сценки по его книгам, участвовали в интеллектуальных играх и конкурсах. Дети окунулись в мир Айтматова и смогли передать его послание своими глазами. Шрина Санакунова с подробностями. Безусловный фаворит библиотеки имени Космалы Байлидова Айтматов. Итак, шорт-лист возглавляет первый учитель. Второе уверенное место занимает материнское поле. Не будем лукавить, такой чарт обусловлен тем, что, во-первых, в школах задают, во-вторых, впечатляют фильмы, что хочется уже погрузиться самому в Айтматовскую глубину. Мы, мы, мы, Сегодня люди закрыты друг от друга. Какие-то человеческие связи разрушены иронией, рационализмом, интеллектом, считают педагоги. В эпоху переизбытка информации чувства отошли на второй план. А театр – это как раз то место, где сопереживаешь героя. Последники, которые мы будем показывать, рассказывается о дезертире, который... Сбежал с армии во времена войны, и говорится о нем, который, ну, он зарезал телку с села Саила, и вот, и как бы я играю самого Исмаила, это тот дезертир, а вот Катя, она играет мою жену. Получается, у нее две стороны, она должна выбрать то ли быть на стороне мужа, то ли на стороне родины, и она выбирает родину. Кто-то передавал свои переживания от Олганай из материнского поля или Дуишене из первого учителя, играя в сценки в разделе «Театр» и «Айтматов». Одни дети из разных уголков Бишкека читали любимые отрывки перед аудиторией, другие заняты в уголке, читаем со звездой. Философия стремления к знанию, философия о том, чтобы его народ был грамотным и стремился к этому. Это произведение сегодня можно переложить на сегодняшний лад. Это его произведение. Первого учителя можно будет переложить и на будущее через сто веков. Я поэтому бы вас призвал бы о том, чтобы для каждого гражданина жизнь казалась долинной от его философии. Философские произведения Айтматова практически никогда не заканчиваются хэппи эндом. Почему? На этот вопрос 11 лет назад ответил сам писатель. Вопрос задали сами дети. Ответил так, что я заставляю, я заставляю читателя задуматься, почему так случилось и что мы должны были сделать для того, чтобы это не случилось. И даже привел пример, что когда-то, когда он написал «Белый пароход», это повесть о том, что в каждом человеке, когда он рождается, есть маленькое зернышко совести. И от того, как растет человек и растет это зерно, значит это будет настоящий, достойный человек. Прежде чем погрузиться в таинство айтматовского мира, дети побывали у памятника самому читаемому кыргызскому писателю за рубежом. Сей факт так же, как и его произведение, воодушевляет его юных соотечественников. Ширина Санакунова, Сайфуддин Мурзаев, Общественный Первый канал.